Доброго времени суток, дамы и господа, с вами При. Возможно, многие из вас не знают, но на текущий момент подписку World of Warcraft можно оплатить только используя жетон, либо пользуясь тем балансом, который у вас остался на кошельке Battle.net. По этой причине, голдишку фармить само собой полезно и нужно, с целью того, чтобы просто-напросто купить себе жетончик. По этой причине, многие люди на Твиче писали мне о том, что вот, Максим, было бы неплохо, если ты сделал какой нибудь видосу по голдфарму. Ну, окей. В целом я обожаю gold голдфарм, Farm. голдфарм gold Farm особенно чистого золота, что это именно такое? Это фарм золота, когда ты без участия аукциона получаешь голдишку. Это приятно, это замечательно, ни с кем не участвуешь, соло сам по себе, фармишься, ну реально круто. Именно поэтому я и любил тренажские гарнизоны, слава гарнизонам. Но ну, а сегодня мы поговорим о чистом голдфарме в ковенантах. В целом он прекрасен и не требует особо много действий. Первое, что хочу посоветовать, это призывы. Выполняя каждый призыв, мы получаем примерно по 2000 золота, продавая те серые предметы, которые нам прокуют с призывов. Также не забываем о том, то, что в тот момент, когда мы сдаем призыв, то мы получаем репутацию. 1500 получается при дефолте, 1650, если вы хуман, 1800 хуман плюс ярмарка. На текущий момент идет ярмарка, поэтому это довольно-таки интересно. Почему я говорю об этой репутации? Потому что у нас имеются прогон-сундуки, припасы различные. Два у меня на текущий момент активно можно их сдать. И за каждый такой сундучок я получу примерно по 4000 золота. Это тоже, да, довольно-таки неплохо. Хороший вклад в наше общее количество золота. Ну а самих призывов по 1700. Таким образом можно уже посчитать, сколько мы получаем только лишь с одного персонажа голдишки. Идем дальше. Возможно, у вас на текущий момент много анимы. Рекомендую вам подсобрать ее с абсолютно всех ковенантов, которые у вас имеются. И что делаем с ней? Я вступаю в кирию. И всю вымененную аниму из других ковенантов я реализую кирией. Самое главное помнить о том, то, что кап это 200 тысяч анимы. Если я юзну еще один баджик, то 700 анимы просто-напросто зальется, а 300 уже горит. Портаемся в ковенант и сейчас будем реализовывать всю эту аниму. Кирийские нагрудники для латников это самая выгодная покупка, если я все правильно отчекал. 85 золота цена продажи. Стоимость 250 аниме, таким образом 1000 аниме это 340 золота. Я юзнул 195 баджиков, 195 баджиков на 340, это что у нас получается? Это получается по предварительным расчетам 66300 золота. Процесс в довольно-таки долгий, но если какого-то количества голды вам не хватает для покупки жетона, то почему бы и не поюзать? Займусь этим, напишу сейчас макрос, покупаю, надеваю, подтверждаю, переодеваю, продаю. Возможно, можно еще как-то ускорить этот способ, я подумаю об этом, но я думаю, принцип понятен. И само собой, что у нас еще? Еще у нас командирский столик замечательный. Если раскачаны соратники в каком-то ковенанте, можно отправлять квестики на новые реагенты которые чуть-чуть можно продать на либо как-то реализовать. Также квесты на золото, не стоит о них забывать. 250 золота, 300 золота, 350. Если их прокает много, это замечательно. Ну и прокачивайте все это. Быть может, в ближайшее время я сделаю видосик с uh, быстрой прокачкой стола, небольшим обузом и, возможно, этот видосик вам поможет в ваших начинаниях в командирском столике. Всех вам благ! Счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. До скорого!